И всем снова здорово, с вами я еще раз, я Ванек на связи. И мы с вами продолжаем проходить плаг Кстати, ребят, может быть скоро я запишу Геншин, хотя не факт еще, честно говоря, в том, что я буду записывать именно эту игру. Я не, я буду в нее играть сам, но я не факт, что буду записывать ее, я реально... И о ней я буду играть. Сам лично я буду в нее играть. Задротить дам. Но не факт еще, что я буду в нее играть на видео. Поэтому не знаю. Можете не ждать, а можете ждать. Короче, от вас зависит. что делать? Ждать от меня, конечно, или нет? В общем-то, от вас зависит реально. Сейчас загрузится только plug-in. Болячка инкорпорейд Кстати, знаешь, что мне Дед Мороз принес? На Новый год он подарил мне станки. Во-первых, станки для бритвы, во-вторых, шампуни, в-третьих, джинсы. Нормальные такие. Хорошие. Я не жалуюсь. Ага. Одиночный... А, не-не-не-не-не-не-не, стоп, это я начну заново. Сохраненная. пакс. Вот это вот, загрузить эту игру. Ай, блин. Блин, точно. Забыл же, что скоро тут все люди выиграют. А я проиграю в итоге. Забыл. Ребят, реально. ч то с памятью стал последний грим твориться. Пакс-12, пациентарный надзор. Ну, это... Собственно да, пути передачи, симптомы, умения.